Скользящий гелятины нож взял волос мой себе на память. А то, что с головой, ну что ж, всего момента не исправить. И от того со снисхождением взирайте головы глаза, ведь глупо мучить сожалением сожгла, что молния и гроза. И потому опять же в ней последних мыслей строгих ряд себе в печальный путь теней сыграйте похорон обряд и отгорела мысли, и блеск ушел с озер открытых глаз и улыбнулся старый беса в первый раз слезой кровавую на вдруг осознав поэт